Добрый день. Я винодел Магдалена Гарсия Роха. Сейчас мы находимся в регионе кастия ла -Манчо. Самая большая зона в Испании по производству вина. Мы здесь собрались, чтобы презентовать Рибера-дель-Рио-Темпранио. Это вино категории земли Кастия. Темпранио – это местный сорт винограда. Это вино красно-черешневого цвета, чуть выше средней интенсивности С ароматами, присущими этому сорту винограда Во вкусе это вино богатое, мягкое и гармоничное, с приятной терпкостью Рекомендуемая температура между 12 и 15 градусами. Очень рекомендуем к мясу или к тушеным блюдам. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!